Друзья, приветствую, добро пожаловать! И в этом видео мы будем разбирать интересный проект, который я нашел для вас внутри экосистемы Космос. Ранее мы разбирали направление виртуальной реальности, это тоже перспективное направление, там тоже много интересных проектов. Пришло время разбирать данную экосистему, и я для вас нашел, возможно, потенциальный гем, который в будущем принесет нам хорошие результаты в плане роста. Особенно сейчас, на фоне краха биржи FTX, люди больше не доверяют централизованным биржам и все больше обретают ценности централизованные именно бирже, децентрализованные финансы. Поэтому проект под названием «Не беру», как раз является DEX, но уже внутри экосистемы «Космос», на котором можно торговать и бессрочными свопами. Что это такое? Это сделка. В которую одна сторона продает актив и обязуется выкупить его обратно в будущем, а другая сторона, наоборот, покупает актив и обязуется его в будущем продать. То есть это новый протокол крипто деривативов Соучредителем проекта является генеральный директор Tribe Capital, это фонд, который достаточно хорош по рейтингам. Соучредителя зовут Арджун Сетхи. Он привлек сюда достаточно огромное финансирование в размере 7,5 миллионов долларов инвесторы. Здесь э, также такой фонд, как Republic Capital. И SEO данного фонда является тоже в данном проекте соучредителем. То есть сплелись две команды. Также Kraken в качестве инвесторов и много других фондов тоже здесь принимают участие. SEO Republic Capital, Sanhra G тоже достаточно компетентный специалист в своем деле. И так как они сюда проинвестировали, то есть грубо говоря, они проинвестировали э, в себя и уже подтянули компетентных тоже специалистов из таких компаний, как Meta, Reddit и Yahoo и а, JP Morgan безусловно, проект сырой находится он на CidRound но, тем не менее, хорошее начало сейчас такое время, что по проект судят по тому, какая у него команда какой у команды background а только лишь потом, какая у проекта идея вот сформировалась именно такая обстановка не беру, это децентрализованная платформа блокчейн Proof of Stake то есть и член семейства взаимосвязанных блокчейнов, составляющих экосистему Космос. Данный проект объединяет торговлю деривативами с кредитным плечом, спотовую торговлю в стейкинг и предоставление облигационной ликвидности в единый пользовательский интерфейс, позволяя пользователям более 40 блокчейнов торговать с кредитным плечом, используя при этом набор разных децентрализованных приложений. То есть это полноценная децентрализованная биржа со своим стейблкоином для торговли фьючерсами. У проекта, кстати, проходит тест нет и можно поставить ноду. Активная здесь комьюнити, об этом вы можете убедиться, перейдя на их Twitter и в Discord. Конкретно по токенам, общая эмиссия 1,5 миллиарда токенов Nibi, из которых 60% выделено на сообщество, а именно трейдерам фьючерсам, поставщикам ликвидности, стейкерам. 21% выделено для команды, один год клифф, то есть блокировки активов затем уже в течение трех лет линейный вестинг равными частями такие же условия и у, у инвесторов которые на сид раунде для них правда 10 процентов выделено и 9 процентов для приватного раунда выделено сюда относятся стратегические партнеры и приватные инвесторы полная миссия будет достигнута в течение 8 лет что они уже сейчас разработали или это просто слова Здесь много уже разработок реализовано. Например, веб-приложение с интересным интерфейсом. Также это разработали ребята торговых ботов для стресс-тестирования в различных рыночных условиях. Также боты для ликвидации, то есть механизм ликвидации полностью укомплектован и готов для трейдера. Развернули обозреватель блоков для тестовой сети Niby Perps, используя при этом реализацию Juno для Big Dipper. И так далее. Видно, что много уже сделали, даже на столь раннем этапе. В саму экосистему входить будет это сам DEX, непосредственно децентрализованная биржа бессрочных фьючерсов, стейблкоин, децентрализованные оракулы. И также в экосистему входят такие сложные вещи, как Cosmos, и Что это значит? То есть нет цензуры для разработчиков. Это позволит им развертывать смарт-контракты на таких языках программирования, как Go и Rust. Далее в экосистему входит такой протокол связи, как IBC. То есть, что это значит? То есть, это взаимодействие сразу с 40 блокчейном, что позволит безопасно переводить средства и данные. Переводить средства и данные. Поэтому, вот такой высокотехнологичный проект. Можно сделать выводы какие-то, что это достаточно насыщенная экосистема со своим DEX, со своим стейблкоином, у которой две мощные команды сплелись воедино и... Думаю, что у них однозначно все получится, поскольку SEO даже таких фондов, как Tribe Capital и Republic Capital, имеет много разных связей, которые позволят проекту быть ликвидным и вообще в целом предоставить ликвидность для экосистемы Космос, что очень важно. Проект тоже, как мы видим, многое реализовал, и они только на Сидраунде. И это тоже здорово. В общем, интересный проект однозначно. Мне понравился. Я буду здесь принимать участие. Пишите в комментариях ваши э, отзывы, как вам такая высокотехнологичная идея. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Увидимся в новых видео.